Всем привет, на связи Эльмир. Смотрел TikTok и что запускает рекламу, какие тренды. Как вы знаете, TikTok задает тренды. И увидел, что многие запустили рекламу именно ну, на зарубежную аудитории именно с этой бутылкой. Что за бутылка? Стало интересно, потому что просмотров много. Как вы видите, 1,2, 700 тысяч. Здесь вот 8 миллионов. Здесь 416. 464 ну, вот <соединяющие> бутылка тут христианский лайков ну, как, <соединяющие>, да, бутылка, <соединяющие> как бы рекламируют пришел посмотреть найти эти сайты, вот, видите тут, вот, все более рекламируют а, какая-то инновационная Бутылка необычная, я так понял с фильтром. А, так. Да, вот видите, вот вкус чая с персиком. Я так понял, это фильтр вот вставляется в эту горловину. Да. Вот в принципе написано. Это не просто бутылка. А это типа инновация германская. А, вы обманываете мозг что вы пьете обычную воду, по идее, а мозг думает, что вы пьете там с вишней или еще с чем-то, с каким-то вкусом. Как вы думаете, такой такая бутылка, такой тренд зайдет в России? И будет ли он вообще здесь популярна, эта бутылка? Всем пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал.